Желаю вам не получать такие приветы этой зимой. Представляете в каком восторге была соседка-блондинка, заботливо подставившая подстройку воды с крыши ведерочка? Ну а такой шедевр достоин зубила и молотка какого-нибудь известного скульптора. Я думаю, стыдно ему не будет. Очень часто природа и самостоятельно способна создать вот такую красоту.